Всем привет! Начну приготовление с меренги. Мне понадобятся белки 4 яиц. Я их предварительно взвешу, затарив миску. У меня получается 175 грамм белка. Вес зависит от яиц. У меня крупные яйца. Вообще это не играет роли. И всегда добавляю два раза больше сахара. 350 грамм. Перемешиваю и поставлю на водяную баню. Мне необходимо полностью растворить сахар. Только потом я начну взбивать. Забиваю я ручным миксером. Бош, 300. стола. Снимаю с огня и продолжаю взбивать до устойчивых плотных пиков. Все, меренга готова. И она отлично держит форму. С помощью гелевых красителей я красываю меренгу в красный, в зеленый. На пергаменте я сделала разметочку, Взяла насадку закрытая звезда на 5 лучей. Просто обрезала уголки. Зафиксирую палочку. И начинаю отсаживать меренгу снизу, зеленого цвета. Сверху посыплю вот таким мелким шоколадом. Он термоустойчивый. Отправляю сушиться в духовку при температуре примерно 60-80 градусов. У меня открыта дверца, поэтому сушу где-то часа полтора-два. Прошло достаточно времени, бизе высохло, и я его оставляла в духовке полностью остыть. Оп, сломала. Оно абсолютно сухое, даже звук Слышен, иногда бывает, достаешь и начинает липнуть к рукам. Либо изначально она уже сухое, а по мере остывания начинает отсыревать и липнуть. Это значит, не досушили. Смело отправляйте ее назад в духовку. Лучше чуть подольше поддержать. Вот такие арбузики. Прикольные. Из этих безе, которые на палочке, можно формировать букетики подарочные для сладкого стола или просто на подарок, на продажу. Что угодно. Ну, вот такой в итоге получилось без символичный арбузик. Кусочек арбуза. Очень здорово смотрится, и необычно. Если по каким-то причинам вам нельзя арбуз вот альтернатива: белки и сахар. Кому идея понравилась, была полезна, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр всем. Пока-пока!